Здоровье начинается с массажа, сказал мне один массажист. Зубной врач сказал, это все из-за зубов. Ты ведь кушаешь, каждый день кушаешь. Пищу плохо пережевываешь, если зубы больные. Кроме того, там заводятся грибки, это все попадает в желудок. И отсюда начинаются все болезни. Нервный столб идет вдоль позвоночника. И если что-то болит, это значит нерв защемлен. Сказал ортопед. И неважно, рука это нога, голова или зубы. Где-то защемлен нерв. Невропатолог был с ним не согласен, но их споря дослушивать уже не стал. Меня, взяв тихонечко под руку, отвел в сторону э, психотерапевт и задал на ухо странный вопрос. «Вы писались в детстве?» «А кто не писался в детстве?» Я ему говорю, «Ну, наверное, да». Он говорит, «Все ясно». И это означало, что только он знает о том, какие у меня болезни и как меня лечить. Мне иногда говорят, ты недолюбливаешь врачей. Я долюбливаю врачей. Если вы обратите внимание, на моем канале очень много врачей, которые рассказывают о здоровье. Я недолюбливаю тех врачей, и не только врачей, вообще всех, кто из своих знаний делает религию. Молитесь на меня, я все знаю, без меня вы пропадете. Так как же не попасть к ним в зависимость? И не стать рабом чьей-то системы, которых сегодня, благодаря интернету, в том числе, развилось огромное количество. И сегодня они регулярно вербуют новых приверженцев. Выход один – знать самому. Мне это удалось благодаря концепции здоровья, которую мне когда-то рассказали, и благодаря которой я избавился от медикаментозной сначала зависимости, потом от врачебной. И сегодня никто меня в заблуждение ввести не может, потому что о моем здоровье знаю я гораздо лучше, как и, собственно, вы о своем знаете, гораздо лучше, чем кто бы то ни было. И точно так же, как когда-то кто-то поделился со мной этой концепцией, сегодня я решил поделиться ею с вами. Концепция здоровья – это правило, освоив которое каждый человек может самостоятельно восстанавливать и сохранять свое здоровье без чьей-либо помощи в том числе и моей. И начинаются эти правила с осознания себя. Кто я? Из чего я состою? Для чего я создан? И ради чего я живу? И у каждого человека эти вопросы возникают в свое время. Мы либо игнорируем их, либо начинаем разбираться. Каждый в свое время. Нам известно далеко не все об этом, но мы уже знаем, что человек состоит из трех сущностей. Три сути человека в одном теле, три ипостаси, живущие в гармонии. Это наше тело, наш дух и наша душа. Дисгармония этих сутей приводит к болезням. Убери одну из них, и человек перестает быть человеком в полном понимании этого слова. Поэтому первое, чем надо озаботиться, это прийти к гармонии этих сутей. Начнем с души. Что мы знаем о ней? Не так уж и много. Мы знаем, что она вечна. Это значит, что она никогда не умрет просто будет видоизменяться и что там с ней дальше будет мы не знаем как и не знаем что с ней происходило до того как она попала в наше тело но память некоторая осталась иначе как можно объяснить то что мы можем делать порой такие вещи которые мы никогда не обучались им но умеем это делать как вы думаете откуда дети могут играть на пианино так как будто они обучались этому 10 лет хотя им от роду всего 5 рассуждать как взрослые. Но у каждого человека есть внутри свой Бог. Он вот даже предсказывает судьбу на ладони. Вот Бог подсказывает судьбу маленького принца де Там вот у пьяницы Бог вино, у дельца деньги, у звезды что цифры, у короля власть. Вот так. Мы все умеем делать какие-то вещи, которые при обучении нам даются гораздо легче, чем другим. Это все память нашей души. Причем не только навыки, это и нравственные ценности, с которыми мы уже рождаемся. И в жизни либо их развиваем и совершенствуем, либо игнорируем и теряем. А это уже зависит от силы нашего духа. Дух, что это такое? И от чего это зависит? Сила духа зависит от его свободы. Как я уже говорил, постоянно нашим духом кто-то пытается завладеть, сделать его подвластным себе. И если мы с этим согласны, то им это удается легко. Если же мы сопротивляемся, то они либо отступают, либо пытаются сломить наш дух. Но если мы стоим до конца и не сдаемся, то в итоге становимся свободными. Свободный духом человек. Это счастливый человек, это здоровый человек. Но здоровый он при условии, что третья апостась, третья наша сущность, это наше тело, тоже является здоровым. Поэтому мы заботимся о здоровье нашего тела. И вот о теле мы обычно и рассказываем на наших школах здоровья. Я это делаю последние 8 лет. И не потому я рассказываю о теле, потому что не знаю о других сущностях человека, а потому что подразумевается, что все об этом знают и так. Но все чаще я сталкиваюсь с тем, что знают об этом все, но пользуются этими знаниями как-то странно. То есть кто-то берет одно знание, одну сущность человека и провозглашает себя специалистом в этой области. Кто-то объявляет себя целителем наших душ, а себя святым отцом. Кто-то говорит, как нам укреплять наш дух. Кто-то занимается нашим телом. Но все они как минимум хотят быть нашими учителями и советниками, каждой в своей области. А остальные сущности человека либо отвергают, либо игнорируют. Почему так? Сегодня стало чуть ли не правилом использования нлп технологий, это управление чужим сознанием, которым теперь обучают почти повсеместно. Как это выглядит? Первое, на что нужно обратить внимание, много новых непонятных слов, с которыми нужно разбираться. И мы начинаем их учить. Какие-то названия медикаментов, диагнозов, методик, эзотерика, мимикристика, рейки, чакра, мудры. Все эти слова нужны только для одного, чтобы нас понимали как можно меньше круг людей. И мы чувствовали свою причастность к какой-то организации. Как дети выдумывают свой язык, чтобы чувствовать свою значимость. Вот эти ребята, которые тоже это используют, ничем от детей не отличаются, но относятся к себе крайне серьезно. Второе – это отрицание всех остальных методик. Тоже работает на то, чтобы нас сделать зависимыми. Это как мальчик, который желая завоевать доверие девочки, говорит ей, мужчинам никому верить нельзя, они от тебя все хотят одного и того же, а я не такой, мне можно. В итоге делает с ней то, от чего пытается типа ее уберечь. Точно так же и здесь. Медики, потрясая дипломами, присаживают нас на медикаменты, уверяя, что другого пути к выздоровлению нет, не существует. Те, кто занимается здоровым питанием, уверяют, что медики врут. А те, кто уводят в сторону эзотерики, энергетики и разных духовных практик, отрицают вообще все, кроме молитв, медитаций. И все это заканчивается религией или сектой. Так вот, чтобы не попасть туда, важно помнить, что это все должно быть в гармонии. А главное, должно быть просто и понятно. Все серьезные учения на самом деле очень простые. Был такой украинский философ Григорий Сковорода. Он говорил, «Господь в милости своей сделал все важное простым, а все сложное – неважным. Что означает, что правда в простоте. Все, кто усложняет, мне не учителя. Моя концепция очень простая. Она основана на реальных событиях, с них и начнем». Я тоже, как и все, начинал с того, что медики были главными. Я был ребенком, и мама меня кормила таблетками, как едой. Ей сказали давать, она давала. В один прекрасный момент я стал умирать прямо у нее на глазах, и она одумалась, отдала меня бабушке, а та выходила меня при помощи водки, трав и холодной колодезной воды. Горячей у нее не было. Она меня мыла холодной водой, растирала водкой и давала пить травки. Плюс нормальная еда, вся своя. А таблетки, которые мама написала давать три раза в день, она повесила список на двери у себя, кнопками его прикнопила со всех сторон, и так он там и висел. Читать она, слава богу, не умела, вот так я и спрыгнул с таблеток. Я вырос, стал сам себе хозяином своего здоровья и долго-долго разрушал его как мог. Как все обычно, едой, питьем. Сегодня еще добавилось ухудшение окружающей среды. Все эти факторы привели к тому, что я стал снова к 40 годам зависим от медикаментов и врачей. И уже появились у меня свои специалисты. Терапевт, ортопед, гастроэнеролог, уролог и прочее. И так бы и продолжалось, как у всех обычно, но три события изменили мое отношение к своему здоровью. Первое – это родился ребенок. И когда она после прививки начала болеть... И сделали прививку, и она был здоровая, тут стал больной ребенок. А врачи уверяли меня, что это не от прививки. Тут я понял, надо разбираться самому. Второй фактор – это моя жена, которая была со мной согласна, солидарна во всем. И первая начала искать другие пути. Мы, как и все, начинали с незнания и делали кучу ошибок. Среди тех, кто обещает здоровье, там тоже полно капканов. Мы в них во все попадали, но благодаря ей что она не свернула, и я не свернул, и вот теперь я здесь. Ну и третий фактор. Мне попался, как я уже сказал, один подбитый летчик, контуженный к тому же, и рассказал концепцию здоровья. Это было 8 лет назад, в 2011 году, и с тех пор я живу по ней. Мне удалось уйти от таблеток от всех, как и от врачей, больше я к ним не хожу. И я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем люди сегодня ходят к врачам. Если раньше люди ходили к врачу за диагнозом, то сегодня большинство из них ходят за подтверждением диагноза. То есть у всех есть интернет. И человек приходит к врачу, и разговор происходит такой. «Доктор, у меня вот это, вот это, вот это?» Доктор говорит «да». «А вот от этого мне надо пить вот это, вот это и вот это, да?» Доктор говорит «да». И человек уходит счастливый. Доктор только подписывает диагноз на врача, сегодня учиться не надо, просто надо уметь немножко писать кривым почерками. по сути ты уже врач. А если доктор учился и будет с тобой спорить с человеком, что нет, это у вас не этот диагноз, на самом деле у вас другой, все, это плохой врач, я найду себе другого. Поэтому я перестал к ним ходить. Сначала боялся, конечно, а потом заметил, что, оказывается, ничего не меняется. Ты знаешь лучше, чем врач о своем здоровье. Ну что врач сегодня даже не спрашивает, если вы заметили о вашем здоровье. Я нашел летчика. Начинал он с тела. Ну, то, как обычно, все начинают. Но я повторяю, и я буду это часто повторять, все болезни начинаются от дисгармонии или отсутствия одного из вышеперечисленных сути человека. С телом может быть все в порядке, но если душа не на месте, вы, наверное, сталкивались. Человек занимается здоровьем, все делает, чистится, голодает, питается только хорошими продуктами, спортивный, как Геркулес, а там бам и умер. Что случилось? Душевные муки не вынес. Почему? А потому что духом пал. Дисгармония. Чтобы не случилось такого, надо все вместе делать. Но начнем с тела. Итак, что мы знаем о теле? Оно дано нам на время, ну на какой-то там, у кого-то свой срок, у каждого. Э, у кого-то 60, у кого-то 80, у кого-то 100 лет. И старится оно у всех по-разному, да? с разной скоростью и интенсивностью. То есть можно состарить его очень быстро и привести в негодность уже в 30-40 лет. А можно и в 80 лет лазить по скалам и делать такие упражнения, что и молодым не под силу. Такое мы тоже знаем, видели. Интернет сегодня очень хорошо раскрыл на это глаза. Все мы это знаем или только я? Все знаем. Значит, осталось узнать, как сделать так, чтобы в 80 еще спортом можно было заниматься. Вопрос у кого это узнать. Пока ничего сложного, правда? Надо просто узнать явно не у тех, кто болеет сами лечит других. Ответ очевиден: у тех, кто умеет восстанавливаться и не доводить себя до болезней. Вот вам тут и ответ, почему летчик знает об этом лучше, чем врач. Потому что врач проверяет летчика перед вылетом. Если он обнаружит у летчика болезнь, то летчик лететь не сможет, потеряет работу. А врачу никто не запретит работать, даже если у него целый букет болезней, даже если они заразны. Поэтому у летчиков есть свои методики, как сохранять здоровье. И главное, что они очень простые. Не надо высшего образования для того, чтобы понимать, как быть здоровым. Достаточно школьных знаний физиологии. И я это упростил еще для большего понимания, чтобы даже я мог понять, <свот> которые не очень разбираются в здоровье. Как я это сделал? Существует очень простая методика. Три параметра человек способен запомнить. Если говорить ему 5, 6, 10 параметров, которые он должен соблюдать, он их просто не запомнит. Он не будет их соблюдать. Следовательно, нужно уместить все в три параметра. Я уместил все при помощи вот такой вот простейшей схемы. Называется закон Тревиата. Очень простой и понятный. То есть три круга гармоничны, соединяются в одном месте. Вот здесь. Вот в этом месте. Если убрать один круг, этого места не будет. Если круги будут негармоничны, какой-то больше, какой-то меньше, то это место будет только уменьшаться. Это и есть наша цель, фокус, к которому нужно стремиться. Почему нельзя брать больше параметров? Потому что, во-первых, для простоты все умещается всегда в три параметра, а второе, мы просто их не запомним. Если вы пошлете, скажем, мужчину в магазин и скажете, купи молока, масло и хлеба, он купит молока, масло и хлеба. Крикните ему в догонку и спички не забудь, он обязательно что-то забудет. Женщина это знает. Это не потому, что мужчины глупые, Это законы человеческого восприятия. Поэтому я понял, что если мне нужна моя концепция, которая будет подходить всем, и мне в том числе, то она должна быть очень простой. Как это действует? Записываем сюда три параметра, которые необходимы мне для моего здоровья, для здоровья моего тела. Первый параметр ⁇ хорошее настроение, еда, пища и движение. Почему именно эти? Давайте проверим, давайте попробуем что-то из этого убрать. Оставим пищу и движение. В принципе, питания достаточно, двигаемся мы достаточно, наше тело хорошо выглядит. Но будем ли мы здоровы, если у нас настроение портится постоянно или нам его кто-то портит? Следовательно, это важный параметр. Его, кстати, больше всего игнорируют. С питанием я не буду говорить сегодня, насколько есть много методик, которые любят издеваться над питанием. Можно не есть, можно там отказаться от мяса, можно отказаться от рыбы, можно отказаться от молока, от алкоголя, от всего, в принципе, можно отказаться. Есть люди, которые не едят ничего. Такие тоже существуют. Прана еды. И все эти методики присутствуют. Но если мы посмотрим на результаты, то как бы нету статистики, что, например, вегетарианцы живут дольше, чем мясоеды. То есть, если взять людей, которые дожили до преклонного возраста, среди них есть и те, кто мясо ели, и те, кто вино пили, и те, кто курили даже есть. И в принципе мы не можем сказать, что одна из методик лучше. Но мы точно знаем, что эти методики дают быстрое восстановление здоровья, если мы на них переходим. Следовательно, их нужно использовать и нужно брать во внимание. Это первое. И второе, не обязательно из них делать религии. Как действует эта простая методика? Берем одно из направлений, например, хорошее настроение. Делаем ответвление. И расписываем, из чего состоит, состоит хорошее настроение. Из чего состоит наше хорошее настроение. Это радость, это грусть, это стресс. Это все три составляющие нашего хорошего настроения. Мы можем порадоваться, мы можем погрустить. И это тоже хорошее настроение. Вы знаете, это в принципе приятно встретиться с друзьями, сесть, посидеть, вспомнить каких-то старых друзей, может, какие-то не дожили, сесть погрустить, поплакать девушкам. Да, это тоже относится к хорошему настроению. Более того, радость без грусти хорошего настроения не принесет. Потому что постоянная радость, как мы знаем, даже дураки не всегда весела. Следовательно, надо. Понимать, что это неплохо, когда мы грустим, это просто нам необходимо. И самое главное, что нам также необходим стресс, как и все вот эти два составляющих нашего хорошего настроения. А что мы делаем, когда появляется стресс? Мы бежим к врачу и начинаем пить антидепрессанты, потому что нам ну, вдруг грустно, и вдруг у нас начинается портиться настроение. И мы пытаемся наше настроение вывести на состояние радости, а радости всегда не бывает. И это путь в тупик которым идут очень многие и боятся боятся очень сильно боятся что у них настроение испортится и им будет плохо что касается стресса посмотрите на детей если вы проходили мимо садика где-то или мимо школы если рядом с вами есть школа вы всегда знаете на перемене там стоит гвалт шум визги крики почему так дети этому не обучаются они знают это на уровне физиологии. Что им нужно выкричиться, покричать, побегать, выпустить пар. Когда мы вырастаем, нам все говорят, это некрасиво, это неправильно делать. И вот это как раз является неправильным. Стресс нам необходим. Поэтому женщины иногда подсознательно начинают скандалить. Казалось бы, на пустом месте. Вопрос, Почему? Надо дать им возможность тоже выкричиться. Мужчины иногда в этом участвуют, а потом они успокаиваются, начинают любить друг друга и все становится на свои места. Есть в Японии такое правило, называется это комната снятия стресса. И она изолирована, человек туда заходит, закрывается, там стоит чучело его начальника и он его бьет, кричит, матерится, выходит оттуда спокойный. Нам всем необходимо умение снимать стресс. И самое главное, когда он появляется, когда мы чувствуем его приближение, а мы чувствуем приближение этого стресса, нужно понимать, что нам нужно просто его скинуть. Методики есть много, мы в них углубляться не будем. Надо будет присоединиться в группы, у нас есть группы, в которых мы проходим разные тренинги, в том числе и поэтому. И вы сумеете это тоже э, освоить. В принципе, вам ни тренинги, ни группы не нужны. Вы можете и сами выйти куда-нибудь на берег моря или куда-нибудь в лес и покричать, выкричиться, пробежаться, кричать и сделать то, что вы делаете с людьми, когда вы скандалите с ними. Только без людей. Это гораздо эффективнее, чем ссориться с людьми. Действия. От ссоры, от драки и от самостоятельного избавления от стресса абсолютно одинаковое на организм и настроение нормализуется. Главное помнить, что нельзя убирать что-то из этого. Это должно быть в гармонии. Хотите вы, не хотите, будете вы избегать стресса или не будете, они все равно будут присутствовать в жизни. И только они будут не запланированы, а вам жизнь или другие люди будут это планировать. Хотите планировать сами, научитесь это держать в гармонии, под контролем. Если порог неизбежен, следовательно, лучше, если он локализован, то есть находится под контролем. И лучше, если он находится под нашим контролем. Потому что если вы отдадите под контроль это врачей, ну давайте так, что сделают врачи? Психиатры, что они сделают? Назначат вам лекарства, антидепрессанты, что это такое? Усыпить ваш мозг, чтобы проблема не давила так на вашу нервную систему. Усыпить. Но рано или поздно вы перестанете принимать эти депрессанты. Мозг проснется, столкнется с этой проблемой, и она меньше от этого не станет. То же самое с другими методиками. Если взять психоаналитиков или какие-то методики йоги, там и другие, которые сегодня работают с нашими мозгами. Освободить душу, чтобы она покинула тело. В принципе, во-первых, зачем торопиться? Я говорил о душе, да? душа, дух и тело. У нас в гармонии когда? Тогда это приводит к результатам. Но если отделить, это можно какое-то время, но рано или поздно душа должна вернуться в тело, и мы с любой медитацией вернемся в реальность. И реальность от этого не поменяется. Поэтому можно, конечно, уходить от проблемы, можно ее скрыть от себя, можно спрятаться от нее, но избежать ее не удастся. Поэтому наша методика — это навстречу стрессу, то есть движение к счастью через стресс. Откуда она взялась? Она не единственная, я, мы не единственные, кто этим занимается, и мы ее не изобрели. Ее изобрели спокон веку люди, и если вы э, проанализируете и вспомните свои состояния стресса и счастья, то вы заметите, что они неотделимы друг от друга. То есть любой ваш счастливый момент, я часто спрашивал у людей, какие ваши самые счастливые моменты в жизни, которые вам запомнились. И знаете, что люди называют? Рождение ребенка... Э, кто-то добился каких-то результатов в спорте. Кто-то окончил университет или защитил докторскую, получение диплома. Что-то, какое-то достижение, которое человек затратил какую-то энергию на это. А, потому что даже рождение ребенка – это ужасный стресс на самом деле. Представьте себе, еще до того, как вы решились, или девушка говорит, у меня будет ребенок, какой стресс переживает мужчина и какой стресс переживает девушка, ведь ей рожать его надо будет. Она этого никогда не делала, это стресс на самом деле. Стресс, когда рождается ребенок, это в первую очередь брать на себя ответственность за другого человека. Надо его кормить, поить, надо умирать от страха, когда болеет, надо одевать, надо зарабатывать больше денег, надо не спать ночами. И все это огромный стресс, но мы его переживаем и в конце, после того, как мы это пережили, мы воспринимаем это как самое большое счастье. Как самое большое счастье получение диплома, ради которого мы ночами не спали, зубрили, учили. Как самое большое счастье получение какого-то спортивного достижения. Вспомните тренировки, когда вы выматывались до самого до предела, казалось уже нельзя, а тренер говорит надо еще. И этот стресс мы пережили, и вот тогда он, мы получаем это удовольствие. И если вы проанализируете свою жизнь, то вы увидите, что у вас все достижения, когда вы шли навстречу стрессу, они убегали от него. Так что, если у вас есть желание, чтобы кто-то управлял вашим духом, вы всегда найдете желающих это сделать. Но если вы хотите добиться результатов настоящих для себя сами, то это нужно брать под свой контроль. Я взял. Как видите, все очень просто. Я научился меня вывести из себя. Сегодня практически не буду зарекаться, но уже лет 20 никому не удавалось. Вот. Это говорит о том, что мое настроение хорошее. Грущу я, стресс у меня или радость, это мне приносит удовольствие, потому что это хорошее настроение. То же самое с движением выделяем в отдельную категорию и разбираемся с движением. И то же самое с питанием. В питании есть тоже три важных фактора. Их всего три. У меня, во всяком случае, три. Это вода, это основа питания. Все обменные процессы в организме происходят при помощи воды. Второе. Еда. Еда у нас сегодня становится неорганическая. В магазине полно суррогатов. Сталкиваться с этим мы будем все чаще и чаще. К нормальному питанию мы уже вернуться не можем, к сожалению. И наши дети точно не смогут к этому вернуться. И придется разбираться с этим. Мы это делаем на школах здоровья, рассказываем, учимся сами, показываем это другим. Но в любом случае, чтобы наш организм хоть как-то приводить в порядок, в плане питания нам понадобится еще один пункт. Это очищение. Если бы мы нормально питались, нормальной едой, и пили нормальную воду, пили бы воду из колодца, а еду кушали с грядки, нам бы очищение, может быть, и не понадобилось. Но в наше время без этого, увы, не обойтись. Итак, как видите, пока все просто. Вода, еда и очистка позволяют наше тело поддерживать в нормальном состоянии в плане питания. Давайте разберемся с едой. Что нам нужно в плане еды? Мы состоим из белка, следовательно, нам нужен белок. Уже как бы физиологию, если вспомнить школьную, аминокислоты. Для того чтобы аминокислоты превращались в человеческие, мы не едим человечину, мы едим растительную и животную пищу, переделывают ее. Перестраиваются аминокислоты в наши в человеческие при помощи минералов. Следовательно, нам нужны минералы. Для того чтобы минералы заработали, нужны витамины, витамины поджигают минерал, и на каждый минерал есть свой витамин. Естественно, этим процессом кто-то должен управлять Управляют этим процессом ферменты. Следовательно, нам нужны ферменты. Ну и для того чтобы клетки наши имели из чего строиться, оболочка клеток состоит из жирных кислот ненасыщенных, следовательно, нам нужны жирные кислоты ненасыщенные. Где это нам все брать? Ясно, что в магазине еда улучшаться не будет, будет только ухудшаться, но существует ряд компаний, которые вышли с огромным количеством предложений подобной продукции на рынок. Как выбрать из этого? И вот тут вам понадобится три параметра, по которым выбираем мы. Ну, хотите, можете свои параметры использовать, мы выбираем три. Это цена, качество и качество обслуживания. Три параметра безошибочно помогут вам выбрать лучшую продукцию на рынке. И не поверите, первые два параметра определяются третьим, качеством обслуживания. Объясню, что это такое. Если вы в какой-то компании решили взять продукт, но связаться вам не с кем, лично с куратором в этой компании или с продавцом в, этой магазине, в этом магазине, то лучше там не брать. Для меня я решил так. Почему так? Потому что если я возьму там продукцию, мне никто не объяснил, Ничего, даже если там все написано, мне никто не объяснил, не рассказал ничего о ней, завтра мне нужно будет ею пользоваться. Возможно, ей не так надо пользоваться, как я знаю, или большей частью я не знаю, как многое продукция пользоваться. Спросить не у кого. Ну и самое главное, если она окажется туфтой, то мне даже вернуть некому будет, потому что не с кем даже связаться. Поэтому я в первую очередь обращаю внимание на качество обслуживания. Если мне с кем связаться, поговорить лично с человеком по телефону, хотя бы перепиской, но лучше по телефону, лично. От этого будет зависеть мое здоровье. Если я хочу получить что-то хорошее, я должен поговорить с человеком лично. Самое простое – это личное общение. И когда я пойму, что человек компетентен в выборе этой продукции, тогда я смогу с ним поговорить уже о цене и по качеству. По цене мне он тоже сильно не нужен. Я могу взять то, что у него есть в магазине, и погуглить по цене. Отличается ли его цена от общепринятой цены? Мы знаем, мы все покупаем продукты для здоровья. Уже многие-многие, кто понимает в этом, покупают спирулину, допустим, да, покупают рыбий жир, покупает Q10, покупают лецитин, покупают те продукты, которые общепринято считаются улучшителями качества питания. Вы это знаете, и я это знаю. А значит... И Google это знает. Зашел в Google, проверил, погуглил цену. Потому что ну, ни от кого не секрет, что большинство компаний используют NLP технологии, чтобы наши мозги сломать, чтобы мы покупали именно в этой компании. Нас поэтому и приглашают на презентацию компании. И на презентации рассказывают сказки Венского леса о том, как, какими способами достигнуто это качество этой продукции. Наш президент, у него умерла бабушка. И Мон пошел куда-то на Тибет искать выхода, и вдруг попался ему тибетский монах, который дал ему список рецептов, и вот благодаря этим рецептам у нас есть такая замечательная продукция. Этих сказок есть полно, можно уже книгу об этом написать, но э, цена всегда должна соответствовать той цены, которая присутствует на рынке. У нас спириллин, на основные продукты. Посмотрели, если соответствует, значит имеет смысл продолжать разговор. Если она слишком завышена, то, скорее всего, вы будете верить в сказки. А мы же взрослые люди, нам сказки, конечно, нравятся, но нам хочется дойти до каких-то результатов. И чтобы эти результаты были хотя бы ну, сопоставимы с разумом, потому что есть некоторые компании, которые абсолютно неразумные цены выставляют, но зато рассказывают очень красивые сказки. Раз-раз, микрофон что-то сломался. Ну ладно, будем говорить вот этот. Итак, эти три параметра, три вещи, которые помогут вам не повестись на NLP технологии, которыми сегодня изобилуют рынок. Все думают, как нам продать так, чтобы мы купили, не задумываясь. То есть не то, что нам нужно. Если мы хотим покупать то, что нам нужно и хотим покупать по адекватной цене, эти три параметра помогут. Цена, качество, качество обслуживания. Переходим к следующему. Значит, с едой разобрались, осталась вода и очищение. Что тут непонятного? С водой, по-моему, все ясно. Чистота воды для нас важна, поэтому мы ставим себе фильтры, но фильтры убирают полезные вещества, не добавляют их. А нам кроме чистоты нужна, чтобы вода была минерализированная, чтобы она была структурированная, поверхностное натяжение было соответствующее, 43 дин на сантиметр э, линейный, а не 75, как это нам предлагает э, Бутылирована вода практически вся больше 75. Что это такое? Твердая вода не попадает в клетку, она должна быть стать мягкой. И естественно, организму надо затрачивать на это энергию, которую в противном случае он затратил бы, может быть, на, на нас, то есть на сопротивление вирусам, бактериям, разным заражениям. А организм тратит энергию на переделывание еды, если мы едим ее неправильно, и на переделывание воды, чтобы допустить ее в клетку, чтобы... Вода это донесла полезные вещества к нам в клетку. 5 параметров, которые необходимо запомнить для качества воды, чтобы они все были в гармонии, опять же, чтобы все совпадали. Значит, структура, минерализация, поверхностное натяжение, окислительно-восстановительный потенциал и кислотно-щелочной баланс. Вот пять параметров. О а каких-то вы уже слышали, и кто-то нам предлагает что-то одно. У нас говорит вода щелочная, этого недостаточно. Во-первых, за счет чего она щелочная? Если она щелочная, за счет химических минералов органических, то тогда это хорошая вода. А если она щелочная по физическим параметрам, то это ничего нам не даст, кроме иллюзии, что она вот соответствует нам. Если эти минералы, которые есть в воде, органические, неорганической форме, тоже ничего не даст, потому что в органической, неорганической форме минералы организмом практически не усваиваются. Мы их очень мало теряем, но мы их почти не усваиваем. Поэтому, когда мы покупаем бутылированную воду и там написано кальций, калий, натрий, магний, то что нам необходимо, то и успокаиваемся. Это ничего нам не дает, потому что, повторяю, в неорганической форме для сертификации это можно сделать, а для усвоения нужна вода природная, колодезная или какие-то органические полезные вещества, которые добавляют эти минералы. Очень часто нам рассказывают про шунгит, про другие какие-то приспособления, которые дают воде какие-то параметры. Шунгит, к примеру, дает воде энергию, это очень хорошо, но энергии недостаточно. Повторяю, 5 параметров должны быть. Поэтому мы используем коралловый кальций. Кальций, коралл Санга, это природный продукт, он самый дешевый на рынке сегодня, который есть для улучшения качества воды. Углубляться в эту тему не буду, здесь вы найдете видео, по которому вы сможете посмотреть, как это действует и разобраться с этим подробнее. Но в принципе сегодня коралл распространенный улучшитель качества воды, его используют миллионы людей, разберитесь и вы увидите, что это самый дешевый, самый простой и самый удобный продукт для нормализации всех пяти параметров. Вода становится щелочной за счет щелочных минералов, потому что там присутствуют минералы. Она становится структурированной, коралл придает ей память океана. Она становится мягкой и она становится биологически доступной живой водой. С отрицательным зарядом, потому что мы состоим из отрицательно заряженных жидкостей. Наша кровь отрицательно заряженная, наша лимфа отрицательно заряженная, внутриклеточная и межклеточная жидкость наша вся отрицательно заряжена. Если мы пьем положительно заряженную воду, организму, опять же, нужно затратить много энергии, чтобы переделать в нужную нам воду. Энергию, которую организм может затрачивать на наши нужды, а не на то, чтобы переделывать наши э, косяки. Вот. Поэтому... С водой, если разобрались, с едой разобрались, надо разобраться с ощущением. Сегодня паразиты, грибки и все прочее в, наши, в нашу жизнь вошло довольно плотно, особенно грибки, ну и паразиты, соответственно. Грибки в нас живут в любом случае и будут жить, и если они живут в в положенном количестве, то, в принципе, мы можем жить нормально. Если они начинают размножаться, размножаются они в закисленной среде, и сегодня грибковые инфекции стали самым большим бичом нашего времени. Если вы вспомните 50, 100, 200 лет назад были ли раковые болезни? Может быть, они и были, но их не было так много. И что такое рак? Все знают, что это грибки. Грибки разводятся в кислой среде. Для того, чтобы не закислялся организм, я уже сказал, нужно разбираться с едой и давать воды. Вода убирает закисленность, и надо периодически чиститься. Опять же, углубляться в эту тему я не буду. Существует огромное количество предложений на рынке, как почиститься. Мы тоже не отстаём от новых веяний. Мы создали группу, называется Detox Marathon, который каждый месяц проходим там очистку с людьми, которые либо уже проходили, и либо хотят научиться этому. Чтобы научиться правильно чистить организм, нужно выбрать, неважно кого, важно, повторяю, чтобы человек был адекватным, чтобы понимал, о чем идет речь, и чтобы у него был в этом опыт. Опять же, несложно. Найти таких людей можно, их на рынке полно. То есть предложений, как почиститься, полно. Не бойтесь присоединяться к группам. Присоединяйтесь, вы увидите, насколько эта группа адекватна или насколько она хочет сделать неадекватным вас. Это общение. Вы пройдете одну очистку в группе, вам не понравится, вы найдете другую группу, и в итоге когда-нибудь вы найдете ту группу, которая вам будет наиболее понятна, наиболее простой и наиболее эффективной. Более того, в группе не обязательно чиститься всегда. Вы чиститесь в группе только в начале, когда не знаете всех тонкостей очищения организма. Один-два раза прочистились с группой, Дальше вы сможете это делать без группы, самостоятельно. Наша, наш детокс-марафон именно на это и рассчитан. Сюда приходят люди, освоили очистку, в группе есть кураторы, в группе есть диетологи, есть врачи, которые всегда смогут помочь в трудный момент, когда на очистке всегда появляются какие-то вопросы, трудные моменты, которые самому решить сложно, а в гугле, в интернете тоже искать долго придется. А тут опытные люди, которые многих уже научили как чиститься и эти многие люди пишут свои результаты опять же здесь вы можете почитать об этих результатах и посмотреть на нашу группу интересно присоединяйтесь к группе там надо заполнить анкету и присоединиться почиститься один раз вместе собственно вот это вот касается нашего тела как видите немного и это все очень просто еще раз повторю если надо с чем-то разобраться мы разбираемся вот так показываю Вода. Вот тут вписываем три параметра для воды. Ну, я назвал пять, но можно, в принципе, обойтись тремя. Еда. Здесь вписываем три параметра для еды. Я назвал пять. Опять же, можно это сократить до понимания трех параметров. Ну и, собственно, с очищением тоже. Точно так же, как и с душой, и с телом, и с воспитанием духа. Все можно уместить в три параметра до простого понимания. Понимание дает действие, а действие результат. Наверное, вы тоже заметили, что чем больше сил и времени мы тратим на изучение проблемы, тем меньше сил остается на то, чтобы эту проблему решить. Вот так вот выглядит наша концепция. Мы сегодня разобрались с телом. Тело. Проблема с телом, значит, вот здесь она сокрыта. Три параметра. Хорошее настроение, движение пищи. Чего не хватает? Пища. С этим проблема. Значит, чего не хватает? Вода, еда, очистка. Хорошее настроение, чего не хватает? Радость, грусть, стресс. Вот так вот можно найти любой пункт, которого не достает чтобы решить ту или иную проблему. Точно так же и с душой, и с духом, воспитание духа. Все мы это делаем на наших школах здоровья. Проходим вместе, разбираем, заполняем. И каждый потом в состоянии сам разобраться, от чего у него не хватает. Не надо ходить к врачу, к психологу или к другим специалистам, которые просто усложняют проблему, вместо того, чтобы ее упростить. Итак, на каждый пункт есть своя объяснимая и легко понятная концепция. Чем она хороша? Тем, что в итоге у вас расписано все по пунктикам. И если в организме наступает какая-то проблема, то очень легко можете ее найти, выявив, в каком пункте проблема. Вот это называется концепция здоровья. Простая, понятная, доступная, и вы овладеете ею, перестанете обращаться к тем людям, которые пытаются завоевать наши знания, э, скушать наш мозг и рассказать нам, как нам быть здоровыми. Вы это будете сами делать. Легко, просто и понятно. И будете здоровы без врачей и медикаментов, чего я вам искренне желаю. С вами был Александр Волин.